Я, как всегда, заготовил строительную кисть и вам советую обзавестись такими, I also to have one. где много ворса в три слоя, thick, like к тому же их не жалко, ими можно орудовать как угодно. So, вот. Единственное, что кисть должна а, иметь ворс, имитирующий щетину. Uh, so, uh, а здесь и, и вовсе щетина. Uh, here is the pile. Стоят они недорого, их не жалко. Uh, are, uh, cheap, so, uh, Для старта картин, особенно эмоциональных, экспрессивных, очень удобная вещь. Кроме такой кисти, um, apart from this, uh, нам понадобится вот такая растопырка. Uh, Те, кто часто работает, у них у всех есть вот такие Художники, которые рисуют часто, обычно используют такие замученные Такие кисти. которыми мы будем добывать шерсть. Так что мы получим немного шерсти с этой paintbrush. <coughs> около Ну что ж, еще раз здравствуйте Hello again У нас сегодня забавная задача, кот Today we have such a... Uh, черный кот на фоне black, черной ночи. Black cat, yes. Так, мы возьмем, мы макнем в, в жидкость, то есть в разбавитель. И перепачкаем холст черный. Краски кладем немного и распределяем ее. Uh, not, not качестве разбавителя подойдет white spirit или скипидар. Подожду, когда вы выполните эту задачу. и waiting for you to this task, и продолжим. And we'll carry on. Панечка говорит, что уже красиво. Uh, that it, uh, looks beautiful. Художнику Малевичу бы точно понравилось. Малевич бы это Теперь к нашему замесу добавляем охру. Посмотрим uh, на палитру. Черный стал зеленить. Uh, black became a little bit greener. И приблизительный силуэт. So, and rough, uh, outline, rough Чуть белил. Сам Очень приблизительный. Uh, very rough. То есть та часть кота, которая попала на свет. Намечаем ее. Уши so, we'll uh, делят на три части. Uh, the ears, uh, Шире, уже, уже. Uh, wider, narrower, narrower. Глаза условно находятся на середине формата по высоте. Чуть выше. Uh, a bit Между глазами помещается okay. полтора глаза. полтора глаза One and half eyes. <coughs> конусом like a ротовая часть um, uh, here is a mouth part глаз еще один глаз получили нос The eye, one more eye, and we get the nose. И теперь видим, что можно подвинуть. И теперь мы видим, что мы можем двигаться. Это же расстояние. Примерно distance, до вот этой точки. Uh, until this point. Mm -hmm. Распределите более-менее точно э, место расположения основных черт. So spread the eyes and the mouth uh, neatly, correctly. И еще вопрос. Интересно, можно ли взять уже готовый черный холст, в виде вот таких продажей? Конечно, можно и черный холст. Но нам выгоднее, чтобы положить... Э, готовый черный холст нам не выгоден. Uh... Uh, really black canvas uh, is not advantages. поскольку нам нужно вещество краски чтобы в него вписываться because picture нам бы пришлось на черный холст положить черную краску чтобы в нее вписываться canvas picture Беру берилла. I take white. Беру синий. I take blue. Немножко розового. Some pink. Кисть имеет много ворсинок, um, so brush, uh, поэтому ею удобно укладывать ворс любого животного. So it's easy to draw the fur of any Это не чистое белило. снова те же цвета подмешиваю Again, the same color, same mix. И процарапываю примерное место расположения уха. Uh, and I a rough of the ear. Беру небольшую кисть. Uh, I take a small белила, mush, охра. White